Прозвучать может странно, но иногда лучшим в команде бывает тот, что с крестом ему все нипочем и разит всех божьим лещом. Маргенштерн, что вызывает страх, в купе с магией разнесет всех в прах. Кто-то скажет, что он слабак, им не понять и пошли в пердак. Добро пожаловать в дерьмовый гад по ДНД. Поддержка это тот, кого хотят в команде все, но никто не хочет им быть. К счастью для тебя, жрец это как суппорт, который купил Шокер. После бесконечного отхиливания варвара, что прыгает в толпу один к двадцати. Жрецы это религиозные фанаты ДНД мира, которые фанатеют от их божества настолько сильно, что их станская одержимость превратилась во что-то, что реально может вдарить, имея КБ как у воина. И самостоятельность паладина, наштыкованного единорожьими копытами и кислотой недоконрожденного. Вишенкой на торте является количество яростных заклинаний в ассортименте их возможностей, из-за которых все мастера данжевого круг света единогласно решили запретить жрецов из игр, дабы не превращать каждую стычку в абсолютный кошмар и не добавлять 20 черных драконов на одного только жреца ради баланса. Заклинание как опасный фадарь. Призрачный Джереми, кажется, моя рука воняет, слишком сильный для низкого уровня. Аж забыл, почему некультурные свиньи считают жреца лечущим ботом. Все такого же мнения, либо не играли этим классом, либо считают, что меч и хорошее оружие в Monster Hunter. В отличие от множества классов, ты выбираешь архетип на первом левеле и получаешь возможность выбрать их из нехухыха скольки на свое усмотрение. Короче говоря, тут есть Олечи «А Ска! солнечный удар и мой топор! все Жить. Всем плевать и пару тех, что мне было лень упомянуть. Серьезно, с тем, насколько многосторонние и независимой жрицы на самом деле, можно собрать пати из божественных прислужников, назвав ее люди Аминь и сразу выбить дверь тиамату и требовать с нее деньги на столовку. Под таким давлением ей придется построить унитаз и утопиться в целях избежать весь ад, который вы ей вот-вот устроите. Божественный канал дает специальный разовый эффект, который зависит от твоего домена и делает что-то наподобие изгнания нежитей, когда силы бога заставляют зомби бежать от вас в страхе. Какие, если бы они получили способность не хоть и поняли, что ты спал под пледом Иисуса, который не мыл уже месяц. Или еще полезнее, направленный удар, который дает тебе шанс добавить плюс 10 миллиардов очков к атаки, что позволит тебе сбить муху в полете, как ах и другой мухе, привязанной на ее нити к твоему мизинцу левой ноги, пока сам ты в повязке для глаз. Единственный недостаток состоит в том, что ты будешь вязать его так же часто, как качалки после Нового года. И, наконец, самое выдающееся умение жреца — это божественное вмешательство. Если ты был хорошим мальчиком или девочкой в течение года, молился о хорошем и вечерами за. Зажигал тот святой веселый канабис. Стоя тебе пожелать. Тучи развернутся в небесах, и сами боги приостановят свою текущую партию в дженгу, чтобы исправить любую невиданную хрень, в которую ты, и твоя пати оказалась по своей вине. И потом будут избегать тебя в течение недели, раздумывая подписание и запрета на встречу с тобой. После того, как они увидели, как ты писаешься при виде своего религиозного симпая, заметившего тебя. Теперь ты знаешь, как играть жрецом. Большое аминь.